Сегодня в выпуске. НАСА представила ядерный реактор для Марса, Китай планирует запустить космический корабль с ядерным двигателем, а полусинтетический организм с искусственной ДНК научился синтезировать новые белки. Всем вечного здравия! С вами Александр Смирнов, Правильная Правда, новости науки и технологий. После долгого затишья со времен Холодной войны космос снова становится горячей темой. И пока непонятно, кому достанутся его необъятные просторы. Так, НАСА уже в конце 2017 года запланировало провести испытание ядерного реактора, предназначенного для обеспечения марсианских миссий энергией и теплом на протяжении 10-15 лет, а Китай заявил о готовности запуска ядерного космического корабля уже в ближайшие десятилетия. В последние годы ученые-инженеры НАСА и других космических агентств мира активно обсуждают планы по постройке постоянных обитаемых баз на поверхности Луны и Марса. Главным ключом к обеспечению их автономности и удешевлению постройки специалисты считают технологии трехмерной печати, позволяющие использовать воду и местные ресурсы, почву, горные породы и газы из атмосферы для постройки зданий базы прямо на месте. Подобные принтеры позволяют напечатать почти все необходимое для жизни колонистов на Марсе, за исключением одной самой главной вещи на базе — источника питания чья мощность была бы достаточной для обеспечения работы самого 3D-принтера, а также питания и обогрева всей базы. Космическое агентство NASA заявило о начале испытаний урановых атомных установок нового типа, которые специалисты организации предлагают использовать на Марсе или других планетах Солнечной системы. Технология была разработана в рамках проекта Kilopower, Протативный атомный реактор способен производить до 10 кВт в течение 10 лет. Реактор представляет собой цилиндр, материалом для которого послужил сплав молибдена и высокообогащенного урана 235. Диаметр его составляет 11 см, длина 25 вес 35 кг. Единственный стержень реактора из добора расположен внутри канала диаметром 3,7 см. В качестве охлаждающей жидкости используется необычный для земли материал — сверхохлажденный углекислый газ, который можно напрямую добывать из атмосферы Получаемое реактором тепло будет посредством двигателя стирлинга приводить в движение специальный поршень. А уже этот поршень, в свою очередь, соединяется с генератором для получения электричества. Технология позволяет непрерывно производить от одной установки до 10 кВт электроэнергии в течение 10 лет. Среднему американскому домохозяйству для примера достаточно 5 кВт. В ходе экспериментов ученые включат реактор в режим постоянной работы со сроком до 28 часов с полной мощностью. Авторы полагают, что их разработка может стать одним из самых дешевых и универсальных услуг источников питания, способных обеспечить энергией марсианские базы и космические корабли на протяжении десятилетий без замены топлива и на протяжении еще большего времени при его обновлении. В конечном итоге ученые планируют стимулировать качественный скачок в космических исследованиях. Главное достоинство системы — простота ее конструкции. В настоящее время в космосе широко используются радиоизотопные термоэлектрические генераторы RETEC, как, например, на известном марсоходе Curiosity. Однако в них используется, как правило, Плутоне 238, который в настоящее время достаточно дорого. Кроме того, с помощью ретегов можно обеспечить мощность не более нескольких сотен ватт. Это достаточно для автоматических межпланетных станций, но для пилотируемого полета на Марс требуется значительно большая мощность источников энергии. Ядерная энергетика становится все популярнее в рамках космических масштабов. Китай не стоит в стороне. Он уже запустил две космические станции на орбиту, а недавно Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники представила планы развития космической программы «Поднебесной» на период с 2017 по 2045 год. Одним из самых созданных проектов, упомянутых в дорожной карте, является новый многоразовый космический корабль, который намерен оснастить ядерным ракетным двигателем. Примерно в тот же период, согласно программе развития, Китай должен будет создать многоразовую ракету-носитель, которую можно будет использовать для межпланетных запусков. Для реализации такой транспортной системы предлагают использовать ресурсы, добытые на астероидах. При этом уже к 2035 году страна намерена полностью отказаться от одноразовых ракет полностью аналогов Falcon 9. Одним из инструментов покорения дальнего космоса Космоса должна стать ракета-носитель, грузоподъемность которой составит более 100 тонн. Ее намерено создать до 2030 года. Конечным итогом реализации всех аспектов озвученной программы должно стать мировое лидерство КНР в вопросе покорения космоса. Стоит, впрочем, отметить, что нет никаких гарантий, что сроки реализации основных этапов амбициозного плана не будут перенесены. Кто бы что ни говорил, о а караван идет. Несмотря на то, что первоначально все проекты казались нереальными, подготовка к ним потихоньку шла. И сейчас все меньше и меньше людей сомневаются в серьезности намерений отправить человека на Марс. Все лучше, чем биткоины майнить, фейпить и кататься на гироскутерах. А если бы в НАСА еще решили проблему с охлаждением, то такой реактор можно было установить, например, на машины. И зажили бы со звенящими бубенцами. В любом случае, конкуренция космосу только на пользу. Поживем увидим, когда они запустят и ядерный реактор, и ядерный космический корабль. Только боюсь, когда американцы прилетят на Марс, их там уже будет встречать делегация китайцев на берегу Искусственного океана. Скоро такими темпами на небе, кроме Солнца, появится еще один желтый объект. В любом случае, искренне желаю им успехов. Маленькие шашки для Китая, а огромные для всего человечества. Тем более, что про НТВ как-то сказали, что через пару столетий мы все станем китайцами, так что вперед соотечественники. Главное, чтобы не забывали освещать ракеты шатлы перед запуском. С момента появления жизни на Земле вся генетическая информация хранится в четырехбуквенном алфавите – это адемин, тимин, гуанин и цитозин. Но что будет, если создать новые искусственные нуклеиновые основания и вшить их в ДНК организма? Исследователям из научно-исследовательского института Скрипса удалось провернуть именно такой трюк. Ученые придумали два совершенно новых нуклеиновых основания и создали первую в истории полусинтетическую бактерию. Напомним, что все организмы производят белки с цепочек аминокислот, используя стандартные четыре буквы ДНК-алфавита. Жизнь, которую мы с вами знаем, опирается на 20 стандартных аминокислот. Новое исследование показало — при помощи добавления двух новых букв в ДНК-алфавит, организм может создавать до 152 новых аминокислот. Проще говоря, это означает, что могут быть созданы совершенно новые молекулы, которые гипотетически могли бы стать основой, например, для новых лекарств. На протяжении нескольких лет исследований, Исследователи из Института Скрипса работали над созданием стабильного живого организма с искусственными парами ДНК-оснований. Созданные ими искусственные азотистые основания получили незамысловатые названия X и Y. В начале 2017 года ученым после нескольких неудачных попыток все-таки удалось создать первую жизнеспособную полусинтетическую бактерию с дополнительными азотистыми основаниями. В ходе экспериментов исследователи пришли к выводу, что стабилизированные ими полусинтетические бактерии не только способны расти и делиться, но еще и передавать синтетические линовые основания x y к новым поколениям совершенно естественным путем. Это был первый случай репликации полусинтетической ДНК, но все-таки такой полусинтетический организм был не совсем полноценным. Просто хранение и передача синтетической пары нуклеотидов недостаточно, чтобы нести какую-то пользу. Она должна быть полностью функциональной, то есть способной в конечном итоге на экспрессию белков. И это будут белки, создать которые не способна ни одна естественная форма жизни, ограниченная четырехбуквенным кодом. Теперь же создание совершенно нового и неестественного естественного белка было успешно продемонстрировано при помощи полусинтетического организма. Полученный белок стал вариантом зеленого флуоресцентного белка GFP, естественно светящегося маркера, часто использующегося в генетических экспериментах. GFP также содержит неестественные аминокислоты. Специалисты изучали то, как измененная эшерехиаколия считывала искусственный генетический код и собирала кусочки нового белка. Оказалось, что дело на это так же эффективно, как при использовании нормальной ДНК. Таким образом, полученный полусинтетический организм одновременно стал способен накодировать дополнительную генетическую информацию и извлекать ее для использования. То есть эти светящиеся белковые маркеры являются первыми искусственными молекулами, когда-либо созданными полусинтетическими организмами. Оценить потенциал данного научного прорыва пока очень сложно, ведь на сегодняшний день ученые все еще экспериментируют с изменением экспрессии существующих генов с помощью специальных механизмов генового редактирования Теперь же исследователи смогут получить в свои руки куда более впечатляющий механизм для создания совершенно новых форм жизни новых молекул. В будущем работы такого рода помогут ученым создавать совершенно новые молекулы. Основная цель синтетической биологии – проектирование организмов, которые работают по-другому. Ученые планируют использовать их на благо человечества, например, для создания новых лекарств, биотоплива и других продуктов. При этом они не забывают разрабатывать механизмы, которые не позволят таким инопланетянам бежать из стен лаборатории. Исследователи не называют свое творение новой формой жизни, но это самая близкое к новой форме жизни, что кому-либо когда-нибудь удавалось сделать. Другими словами, распространенная вокруг на жизнь, скорее всего, не единственная возможность с химической точки зрения. Просто так получилось, что все живое на Земле образовано именно из такого единственного образца. Но он вовсе не уникален. Шикарное достижение. Интересно, какие новые возможности откроются перед такими формами жизни? Жаль, что из новых аминокислот получить улучшенные органы человека не проще, чем из новых процессоров получить искусственный интеллект, зато легче будет синтезировать лекарства. Кстати, почему в нашем генетическом коде по дефолту именно аденин, тимин, цитозин и гуанин? Дело в том, что эти соединения наиболее устойчивы к ультрафиолету. А защита от излучения нашего светила необходима всем, кто на этой планете хочет жить. Подозреваю, что у этих новых x к устойчивость к ультрафиолету он намного ниже. Впрочем, главное спроектировать. Мы же не природа, и если конечной целью ставим изменение собственного генетического кода, то эволюцию нужно будет заменить дизайном. Но есть риски. Например, есть какой-нибудь сотрудник, случайно или не очень, перепутает местами несколько парнуклеотидов. И эти бактерии решат, что им намного интереснее не производить светящуюся краску, а, например, проникать людей и превращать весь сахар, целлюлозу и крахмал в севушные масла и спирт. Безумные топы с белой горячкой на улицах. Вот так дрожжи и захватят мир. А через много миллионов лет они разовьются в новую цивилизацию и будут качать человека нефть.